Меня зовут Нестеренко Сергей. Я являюсь генеральным директором компании «Макстрой». Мы находимся в городе Балашиха на улице Пионерской, дом 17. Сегодня идет пятый день выполнения работы. Что выполнено? В данной комнате выполнено выравнивание стен и залита стяжка. Для того, чтобы увеличить прочистные характеристики данной стяжки, мы добавляем в пескоцемент стеклофибру и, соответственно, клей ПВА. Всем, кому интересна данная пропозиция, пишите в комментарии, мы ответим.